Сами же программисты понимают, что это было гораздо более творческая работа в 90-е годы. Трудно сейчас. сказать, если Значит, ты как бы про... и... если, если, ты про... если ты программируешь так сегодня как всего бы индивидуальный труд, базовый чисто труд. Вот. А если, ну, в общем, мне это вообще кажется, что давайте, может быть, все-таки э, ну, да. перейдем к собственно к тексту, чтобы Артём. здесь главное, что предлагается расширить понятие до р... программирования до понятие фор новых формальных логик. Нет, да. А смотри, я предлагаю, наоборот, что новое. у нас есть понятие формальных логик, а языки программирования — это языки программирования. Давайте и, просто и, не и будем, не будем решать, как спасти мир, да, а поймем, что говорится в этой, как бы, uh -huh. в этой статье, и, и дальше Потом будем уже расширять ее смысл в конце. Вторая важная мысль, что прозвучало, что отделение формы от содержания — это авангардная стратегия. Авангардисты. Нет, авангардисты, наоборот, стремились переизобрести мир через, через введение спорт. новой эстетики, новой формы. Ну, для этого уже нужно выйти в им нужно очистить прошлое содержание, обновить его. В этом и суть авангарда. Но им Обнуление нужно перезапустить смысл. форму, да? вот смысл формы. Нет, вот это принципиально, не перезапустить форму, а перезапустить э, приложение формы содержание, то есть вот как раз вот этот интерфейс поменять, а форма сама не переизобретается, форма а, она оформляет, а если вы что-то переизобретаете, вы имеете дело уже с оформленным или оформляющим, то есть с некоторым концептуальным процессом, вы не можете так взять, просто переизобрести форму, ну, то есть вы, вы можете, хотите, что это тоже семантическая часть, так ну, нельзя, не понял, по-вашему, получается, что эта формальная часть, а тоже относится к семантике. То есть мы не синтаксисом здесь работаем в живописи, например, да. А это тоже, раз мы работаем, то это уже тоже относится к семантической части. это по этой статье. Мы же не можем разбирать. Но здесь начинается а сложный дрейф, вот этот терминологический. То есть синтаксис, семантика, это тема как бы языков языкознания. знания. А формальная логика и ее отношение к языкам, это вот как раз как форма относится к содержанию. Тогда как, если мы говорим о синтаксе и семантике, мы уже как бы внутри языка его разбираем на как бы, часть того, что от формального и того, что от содержания. Но это Но уже это некоторая не локальная сборка. И то, и другое это формально. Нет. Я так не говорю. Ну, то есть, по-моему, речь идет о том, можно ли функцию формализации вычленить как э, что-то универсальное коллеги, или коллеги, в время давайте будет вот все-таки, вот, Артем, вы готовы сделать как бы некоторый доклад, не знаю, там на 20 минут? Как-то своими словами рассказать э, то, что там написано. Или, или мы будем просто обсуждать текст? Да лучше идти по тексту, потому что. Просто у меня прочитать. есть ряд вопросов, да, э, которые хочется задать и прояснить. А, um, давайте давайте, давайте начнем с, действительно, с того, что, что здесь называется искусственными языками, чтобы вот, отсечь, как бы, все то, что могло показаться. Да? То есть это явно не языки программирования, вот, э, потому что, ну, как минимум, да, языки программирования очень бедны по многим причинам, хотя бы потому, что все они повелительные на наклонения. Они не описательные, да, они просто как бы дают команды. Это, это императивные языки. Императивные. А есть еще. Есть? Но они конструктивные, да? Согласитесь, что языки программирования конструктивные. То есть это они это создают объекты. Это разделение на императивные и функциональные языки программирования. Ну, то есть императивность строится именно по команде, которая разворачивает алгоритм, так. а функциональные, они как раз пересобирают взаимодействие между объектами и тем самым… И такие языки программирования тоже существуют? Ну да, сейчас вся тема, вся сермяга, как бы, ну, а современного IT, она вот в этих функциональных языках. Mm -hmm. Ну, собственно, обычно приводят пример, который вот связан тесно с теорией категории Сейчас скажем называется это язык. -то. Ну, вспомни, ну ясно. Хорошо. Хорошо. Но это как бы возражение отметается, Но так или иначе, ну, я так понимаю, что первое, к чему он адресует, когда говорит искусственные языки, это э, к языку фа математики. Ну то есть к, математи к математической логике, к логике как бы построенный на, на ее основе математики и так далее или нет или это просто ну, формальные логики, как модальные да, это уже математика это слишком широко, опять же. да то есть здесь скорее он имеет в виду под искусственными языками, но э, он сразу говорит, что естественный язык это просто под отдел такой некоторые версии это и, понятно, да а как да, бы а что же такое... наш язык на котором мы говорим он тоже в какой-то степени искусственный, но недостаточно даже искусственный то есть идея в том, чтобы понять искусственность как большую, чем естественный язык, и большую, чем трансцендентальный схематизм. То есть искусственное наделяется как бы дополнительной операциональной возможностью. Свободы какой-то, да, вот. а, а, а, Которая просто... включает и то и другое. Автономия. Но чтобы это сделать, значит, надо в первом же абзаце идет. Отделение вот этой искусственного языка от трансцендальной логики Канта Но это вот. опять же, как бы, оно номинально пока идет Вот пока мне не привели пример этого языка и не сказали, вот, и все-таки об этом идет речь Очень трудно, как бы, то есть, давайте так, я Потому бы сказал что следующее. это все-таки действительно откроет, Я бы сказал так, то есть. то есть, сам как бы посыл, да, что э, вот этот э, формальный Пространство формального, его нужно мыслить автономно от трансцендентальной сферы субъекта: что нельзя все сводить к субъекту. Этот посыл как бы он назрел давно, с ним невозможно как бы не социализироваться, если ты, допустим, работал в науке. Да, потому что так или иначе, ну, любой как бы, действующий ученый мыслит только так: да, он может это не высказывать, да, но. Он всегда как бы полагает на то, что вот эта формальная сторона дела, она не, не от него исходит, да, а она как бы э, лежит где-то... Э, в трансцендентальной сфере, в сфере истины. В, в трансцендентальной, по крайней мере, не в его Не в сфере истины, да. Вот. И что, Но да? в сфере истины в том, в каком смысле, как язык, да, то есть не как, как некоторая возможность как бы развлечения смыслов. Ну, да? То есть, то есть, есть вы грубо говоря... Какого-то странного ученого, который значит, застрял в 19 веке, и он забыл отрефлексировать аксиомы, которые он положил наблюдаемому. Нет, почему? Ну, я говорю про математика. Как бы вот... А, про математи... математика это уже... Математика это вообще не наука. Но это не важно, как бы. важно то, что математик он на этом языке говорит, да? Он работает нет, с самом Нет, математика, она действительно, она, поскольку она не эмпирична, то она не может быть наукой. Да это не важно, как бы наука она или нет, да? Но важно, математик что математик, математик, как бы он ведь тоже да. мог бы думать, что те объекты, с которыми он работает, это всего лишь, это всего лишь как бы, сфера его субъективности, ее проброс но нет, как бы э, он полагает, что они э, реальные в некотором роде, что как бы они по крайней мере ну не знаю, по-моему, математики четко понимают, что они занимаются чисто структурными построениями, то есть математик он работает в виртуальном мышлении, то есть, да, но это виртуальные мисс... структуры, но которых это... вообще нет, это все правильно, но эти виртуальные структуры они автономны от конкретного математика, от, мат... от... Математики, как социального института, от всего. О, это уже спор пошел Брауэра и Гилберта к проблеме оснований математики. Брауэр считал, что как бы математика, она вот из субъекта идет. А Гилберт считал, допустим, что это такая вот формальная зона, которая вот такая квазиплатоническая. Но как и... бы. О, хорошо, значит, математика это не язык, мы тогда да, все-таки. Что, что, якобы математика обновляет субъекта. То есть здесь есть взаимосвязь, то есть нам не нужно убирать субъекта, нам нужно понять, что как бы это взаимодополнительные вещи. Субъект через вхождение в поле мышления, он может себя пересобирать, но при этом само вот это оживление этого пространства происходит опять-таки через субъекта. То есть а зачем нам убирать одно из, как бы, из элементов уравнения? Давайте прям первый абзац прочтем. Формальные условия, в котором вычисления, логика и математика пересекаются, это именно то, что мы можем назвать, собственно, трансцендентальными условиями. Формальное измерение, наконец, должно быть освобождено от кантовской трансцендентальной логики. Почему? Значит, она привязана к оперцептивному «я», а перцептивное я оказывается ну, не то чтобы фантазмом, но локальным, трансцентальным типом связи. Угу. То есть если мы работаем в кантовской логике, то мы можем э, полагать абсолютно какую-то там историческую связность своего времени и э, считать, что мы знаем, как оно есть на самом деле. Да? Ну, даже, Поэтому даже кантовская. Глубже, то есть сами вот эти априори, они считаются вне вневременными. То есть сама установка вот на понимание, допустим, пространства и времени, она является абсолютной. Но если мы вспомним, что Кант, ну, его задача была обосновать в какой-то степени нарождающуюся науку там ньютоновскую, да, то его априори, допустим, пространство, оно как бы ньютоновское по содержанию. Но ведь Введение как бы нового такого понятия гомогенного пространства, э, там механических сил, которые действуют там, и так далее. Это же все на То есть это полное это понятно, стирание. Но с этим вполне Гигель бы справился с такой вертикой Канта. Именно, про, именно, поэтому так он и справился. Он и справился. но Ты дальше. Его, задачу... за объективный идеализм но дальше задача а, уже сделать следующий шаг все-таки вот в такой большой логике то есть после Канта и Гегеля нужен следующий шаг и вот как раз неорационализм он пытается сделать следующий шаг в логике причем в логике как бы большая философская логика так скажем. Вот, и у Гегеля у него как бы все равно в его логике есть такие остатки так скажем, то есть он все равно в какой-то момент отождествляет вот этот весь логический аппарат с бытием, и что это некоторое реальное саморазворачивание э -э мышления в бытии, и в конце концов он приходит к тождеству бытия и мышления, это для него одно и то же. А сейчас происходит переосмысление диалектической логики, когда мы вот весь этот идеализм убираем, выносим бытие за скобки и оставляем чисто вот формальный аппарат диалектической логики. То есть мы выясняем сейчас, что логика Гегеля, она шире, чем то, что Гегель из нее вывел. И вот эта добавка, как бы логика входит в субъекта, и он предполагает, что субъект имеет опыт, то есть имеет доступ к содержанию своих переживаний. Mm -hmm. Да, то есть как бы гегелевская логика, историческая духа, она теперь заходит через субъект, у которого доступ к себе обнаруживается. Да? да, при этом по Северсу он как раз там идет, что миф о данном, то есть допустим мы можем данность, мы отрефлексировали, да, что у нас нет прямой данности к миру да, после канта, после трансцендентальной логики. То есть феноменам внешней реальности. Но при этом у нас почему-то есть убеждение, что внутреннее содержание наших мыслей, вот оно нам дано непосредственно образом, и оно никак не опосредовано. И здесь вводится как бы шаг такой, что и мышление о мире, и мышление как бы внутри субъекта, оно является опосредованным формой. И, и форма, она как бы вот эту вот границу внешне-внутренняя, она ее снимает. И в этом смысле, если мы на уровне форума производим изменения, то у нас переписывается и внешне, и внутреннее. Угу. Поэтому это уже. И тогда требование к языку возрастает, да? и э, он вводит новое формальное измерение. Называете это язык как интеракция, как логика, как вычисление mm -hmm. а Что такое интеракция, вот здесь все время встречается mm -hmm. да, это Он как существует. раз там объясняет э, до этого долго про интеракцию То есть это целая отдельная тема Он сразу говорит, что нужно разделить интеракцию и коммуникацию да То есть интеракция она содержательна, а коммуникация она ситуативна То есть она вот, происходит в естественном языке и не рефлексивна то есть можно даже так сказать, что интеракция – это рефлексивная коммуникация, когда каждый не только коммуницирует, но и понимает, что он делает в коммуникации, как она работает, на чем она как бы действует, эта коммуникация, на каком, грубо говоря, интерфейсе коммуникация строится в данный момент. А у него какие именно, чтобы отбить так коммуникацию, надо взять какие-то... Он идет сначала через бренда, который вводит понятие как высказывание, как действие. Он продолжает традицию вот этих речевых актов. Да? То есть значение приобретается в контексте взаимодействия актов. актов. То есть сам акты является значением. Да, да. Но после этого он, но он дальше критикует брендом за то, что он это собственно реализирует он вводит понятие как бы вот такой. Социальности, договоренности То есть он как бы не может выйти из рамки американского прагматизма Хотя он уже э, доводит ее до какого-то такого формального, такого значительного такого здания концептуального Но он все равно как бы остается таким вот либералом, который про вот, договоренности А вот э, а здесь задача как бы понять, что есть социальность реальная э, Где мы обмениваемся высказываниями, а есть социальность формальная формальная социальность она как бы идет поверх вот это реально? Вы уверены что это так потому что я помню статью Scale про масштабирование коммуникации там вроде как бы исчезают те индивиды которые реально коммуницируют в социуме потому что вот эта сама, исчезают, да. сама работа индивидуация она имеет разное масштабирование Это может быть целым индивидуомом. А может быть сложной сборкой разнонарезанных логик. Ну да. Так это и есть. Вот это видно только в поле интеракции. В коммуникации обычных актора он, он, это нельзя увидеть. То есть у каждого считает, что он самодостаточный, как бы такой субъект, который ну... разговаривает с другим субъектом. Да? Ну, в общем, это все историческая форма коммуникации, потому что сейчас коммуникация переосмыслена разными способами. Ну, предположим, вот это вот историческая форма под названием коммуникация в понятии 70-х годов, пусть ну, так, да. американская школа, пусть так. Ну вот, и он как бы критикует подходы, что а, все вот подходы, продолжающие а, вот эту школу теорию речевых актов, они в какой-то момент застряли действительно в этом консерватизме, и нужно выйти вот в эту формальную сферу. Mm -hmm. И второе, и это, происходит, и это делается через логику жира, собственно mm -hmm. Это пока у нас тот. -то. Который Рене или какой-то другой? Который ИФ. ИФ. Mm -hmm. Но это, да, это отдельная тема. То есть, mm -hmm. а, Поле интерактивности это поле, эм, но оно не, не индивидуально, оно не, как бы не персонально. То есть это поле мышления, по сути. И субъект, да, он является некоторым вот, э, локальным взглядом из этого поля в какое-то частное пространство. Ой, я боюсь, что там и субъекта нет. Смотрите. Значит, термин ну, формальная не следует истолковывать как переописание прежнего дуализма формы содержания. Да? То есть у нас сразу субъект куда-то падает. Мне говорю, очень нравится вот эта идея Мне нравится идея, что он вот эту формальность делает как бы образующий. То есть это не, не дуальный способ, но сама формальность образовывает. То сущее, которое мы распознаем ну, и, и тогда у нас э, э, и тогда я, вот, я сразу влечу И тогда требуется пример Минуточку, у Канта тоже самое То, логику, что да, мы да. всегда имеем дело С уже оформленным содержанием Это и есть Канта Нет, у Канта ну, да, это форма... содержание да, Называется сверху Как форма там, Культуры Нет, надевается на некое содержание В себе номинальное надевается форма. И тогда у нас возникает реальность, оформленная такая, с которой мы можем работать. Да, обсуждать. но вот здесь мы э, не имеем этой иерархии, мы имеем некое производство, формальное производство реальности. Ну да, и где оно происходит? Оно происходит? Оно происходит через формальное измерение, переосмысление формального измерения языка. И тут у меня да. сразу выскакивает Малевич, да, который значит, в победе над солнцем говорит, что вот мы нашими формами делаем новых э, э, будетлян и новую форму реальности. Да? То есть он попытался через авангардную форму помыслить возможность другого мира, в том числе и эмпирического. Да? И для него точно так же и формы, и содержания принадлежат языку как формальному измерению. То есть Малевич формальное измерение будут через эстетику, а здесь мы вводим его через... Через, что мы вводим? через вычисление. Ну, через расширение понятия логики как органом. Логика... Сейчас... Но все-таки про какие логики, про какие искусственные языки идет речь? Потому что ну, вот есть, допустим, там, классическая логика, да, основанная на там, теории множества Цермела, френкеля Есть разные модальные логики да, там, да, или модельные. Да. Вот что, мы говорим про них или про нет, что мы говорим? Нет, вот здесь принципиальный момент, что речь идет здесь о философской логике. То есть возникло такой как бы... Ну, в начале XX века возникло вот это вот расхождение, что есть формальная логика, которая mm -hmm. связана с математикой, да, а есть вот философская логика, там какой-то Кант, Гегель, и это значит, это, и это спекуляция. То есть mm -hmm. мы об этом говорить вообще бесполезно, нужно заниматься конкретной формальной логикой, логикой предикатов, там пришел Рассел, там и mm -hmm. все вот эти антиплатонисты Которые сказали, что все, мы занимаемся конкретной логикой, построением максиматических систем, Гильберта и так далее. Но вот, и в какой-то момент вот эта вот, э, логика она внутри себя пришла к некоторому тупику, и она вынуждена обращаться снова как бы именно к логике философской. То да, то то есть... то сейчас самое интересное возникает, когда мы не отдельно рассуждаем о логике математической, а о логике mm -hmm. Гигеля. И нам кажется, что это вообще какие-то разные вещи. Да? а вот помыслить логику Гегеля через математическую логику и наоборот вот это вот то, что самое интересное исследование в области логики, вот они сейчас пишутся на эту тему то есть вот действительно здесь речь идет не о вот эти модальные логики, там какие-то параконсистентные которые делают вид, что они работают с противоречиями и так далее сейчас это жестко критикуется, то есть это все псевдологики которые все эмпиричны и они не рефлексируют, собственно, как бы основания, можно так сказать не, ну, ну, вот они... Диалетизм, они... вот что типа диалетизм это как бы это как бы противоречие. А на самом деле это псевдопротивница. А чтобы в логику как... ввести реальное противоречие, вот этого вот до сих пор на формальном уровне сделано не было. Это так будет, будет. Вот. Вот. вот в этом-то и вопрос. Потому что. И вот, вот сейчас, модальные, логики, да, модальные логики, они как бы они не претендуют на то, чтобы представлять э, Гегеля. Они э, как бы. Я об этом и не говорил, что они на что-то претендуют Модальные что логики, они инструментальны они, они инструментальны, но при этом они на самом деле и расширяют э, пространство Потому что э, как бы, ну, в позднейшей редакции, насколько я понимаю Они в принципе э, ну, как бы переосмысляют понятие логики Она становится не просто как бы, вот этим продолжением теории множеств да? угу. А она становится вот именно что содержательное то есть, Почему модельная да, или модальная, Потому что мы имеем некоторую модель вот а, нет, минутку, модель. модель это модель, это тарский, это вот метаязык, это другое. А модальность это когда мы вводим понятие возможности, временной, темпоральную логику там, и так далее. Артем, а можно это? То есть, да, но чтобы, но когда мы, когда а мы философского имеем... можно я да. даже Философская логика, вот это сочетание это ваше просто встречается, скажешь? Вот. нет, это я просто пытаюсь объяснить в каком контексте. Ну это вообще ваше нет, философская логика, логика это общая, общая терминология. А где это? Ну, есть понятие формальных логик, есть, а есть понятие философской логики. Есть. Можете нет. открыть в Википедию. там статья должна быть у тебя. Ну, философская это логика это понятия. логика Канта, логика Гегеля. А, это ваша, то есть, да? Философская логика это вот Канта и Гегеля. Логика там, Аристотеля. Так вот, самое интересное, что вот. Секунду. Вот эти модальные логики Подожди, и так далее, они все подъем, на самом подъем, деле подъем, просто подъем. расширяют вариативность внутри аристотелевской логики. Ну, то есть смотрите, они смотрите, дальше Так не несвинут. надо говорить. По-моему, они разрабатывают формальные модели, и э для МИСУ там не хватает содержания. Фу, для э Нигаристани. А его задача убрать вот это вот развлечение. Потому что формальные логики думают, что они занимаются чисто логическими, формальными процедурами. Ну, там, там ведь, а? вот то, что идет от, а, Тарского, от Тарского к Хинтике, да, там же история про то, что мы э, как бы логики разных миров выстраиваем. То есть у нас, ну как есть геометрия, грубо говоря, нашего плоского мира, mm -hmm. вот, но мы можем как бы построить другие геометрии, вот даже если... Э, вот это уже, вот в этот момент формально логика заканчивается. И начинается новый как бы, этап неоклассической игровых логик. То есть и они вот уже это уже как раз к Жирару идет. То есть речь идет о том, что мы вместо того, чтобы опять набрасывать очередную логику, привязанную к реальности, мы идем вглубь как бы, самих логических операций, мы увидим там определенную геометрию, определенные закономерности. Причем синтакси на синтаксическом уровне, uh -huh. то есть само вот строение доказательств, оно здесь подвергается некоторой критике. И okay. в этом смысле логика Жерара, она трансцендентальна, то есть она возвращает филос философию в логику, потому что она начинает видеть те как раз формы, через которые а, возможно продуцирование а, вот этих всяких локальных логик, там модальных, там еще каких-то и так далее. То есть есть различия, можно так сказать, между логикой и металогикой. Да? То есть вот металогика, она будет верна в любом мире. А логика всегда, логика, она всегда привязана к какому-то одному миру и работает именно с одним миром. А вот да, но возможность, в... но возможность есть, создать любой... логики для тех миров, которых здесь сейчас нет, да, это как раз же, ä, означает, что мы имеем более широкое вот это формальное поле да. вот, в сравнении с, как бы, с полем содержания. Мы можем как бы, выйти в более широкое можем. пространство. Но мы это не можем сделать методами а, модальных. еще одно уточнение, Артем, просто по ходу статьи, чтобы понять статью, по ходу вашей мысли, так сказать. Гегель тоже в этой статье отдельно из книги. Ну, дело в том, ну, что первая глава, первая глава этой книги, она является некоторой интерпретацией Гегеля. Это слове. вы Про Гегеля? Нет, это так в он... книжке написано. Нет, нет, там, есть много логика. Логика. там очень много. А, а, так получается, тоже она трансцендентальна? Конечно. Но иначе. То есть отличие трансцендентальной логики. Из-за субъекта иначе? А, нет, из за того, что форма подвижна. У Канта они статичны, и, гигелевиков, и гигелевиков, а, они не меняются <свят> во времени. А Гегель он вводит темпоральность в логику. И он показывает, что формы они могут быть изменены. Причем не то, что не содержание, не то, что мы видим там, и то, что вокруг нас какие-то цветовые пятна меняются, а именно сами формы могут меняться. То есть то, что оформляет реальность. Но как бы но у Гегеля есть те, тело, теле... Телеологичность, теологичность. А мы это все убираем, и нас балуют вот каркасом, чтобы они камкас. просто были как бы подвижны, да. но при этом э, как бы не, не стремились к какому-то сэтоологическому движению. Ну да, так нет, они не стремятся, потому что это и есть по сути движение мысли. То есть вот мысль она всегда разворачивается. Ну есть мысль как бы как чистая мысль, а есть как бы содержание, то есть о чем эта мысль, да? И соответственно всегда есть форма внутри мысли и есть содержание. Диалектика это когда мысль схватывает собственное движение. Ну, в общем, короче, перестать ездить на трамваях, как бы уже вот ездить, уже летать на, на вертолете. Совершенно верно. Это, даже на реактивном движке. Ну, это, скорость, это не самое главное в данном случае И здесь нет как бы теологичности, что это да, движение оно должно кульминировать в каком-то абсолютном духе, в какой-то абсолютной полноте. Да? То есть мы вводим коррекцию Гегеля, мы говорим, что сценариев может быть несколько. А вот вопрос еще об языке этом, и этой логике Ив Жерарра, она символьная или она все еще в словечках реализуется? Он вводит целый ряд новых символов, которые... Ну, то есть, она символьная Ну, конечно, логика. она совершенно Хорошо. в традиции угу. Мне кажется, что дело в концептуальном освещении. иначе сущения. бы трудно было бы дистанцироваться от естественного языка. Ну да, нет, она абсолютно сегодня. Концептуальное смещение состоит в том, что мы больше не различаем естественные языки и формальные языки. И это является продолжением его мысли о том, что нет различений между искусственным и естественным интеллектом, что нет никакого естественного природного данного интеллекта, то есть интеллект сам по себе является как бы некоторой тенденцией к самоперезобретению, и поэтому, соответственно, поскольку он интеллекта живет и развивается в языке, то, соответственно, у нас, если у нас есть искусственный интеллект, то у нас есть искусственные языки, которые он создает и переописывает. что-то недостаточно. Потому что если мы убираем это разделение, и убираем следом за ним форму и содержание. Uh -huh то языки начинают быть... Ну, то есть форма начинает быть содержанием. То есть язык получает дополнительную возможность в создании мира. Да? Mm. То есть что, что происходит с антологией, когда мы убираем вот эту дуальность? Мы тогда начинаем думать, что антология производится. Что ее как бы принцип в том, в том что она по необходимости не дана, да? Она по, не... по необходимости она, не она производится при помощи вот этого как бы расширенного понятия формализации. Нет, она производится с помощью определенных концептов, категорий. То есть форм, чистых форм. Мне кажется, что То есть... нет здесь акцента на продуцирование реальности, которая тогда была бы новой, еще не имеющейся. А у него, я так понимаю, она есть. И суть всего этого как раз в том, чтобы поле опыта расширить. То есть, да. грубо говоря, к ней же и прийти, какая она есть. Ну, да. там, вот здесь он дает слабину. да. Но действительно, как бы... Феноменология, то есть ну, вот, как бы, вот, пространство того, что мы мыслим, оно может быть обогащено только через э, пересборку в -то, на уровне категориальной, трансцендентальной. То есть, если в общем говорить, то это э, расширенная случаем... феноменология, да? вот ну... как бы на, на уровне вот этой диспозиции, э, как этот мир мыслится, да? mm -hmm. то есть дано то, что феноменально распознано да? И вот это вот у нас реальность. Да, то есть но при дано... этом мы знаем, что инструменты этой реальности это не гусарлевское сознание, а еще очень много э, как формальных инструментов, которые становятся еще, интера интерактивные, э, калькулятивные, э, определяют масштаб, измеряемость, но как по-моему, кв... квантовики же и поставили понятие нервности, да? Тут да? главное Измеримости. Ну, измеримости, да, но... Ну, что они там меряют, не очень понятно. Нет, ну, нет речь да, идет, это идет о том, что... что, что вот, так... Нет, измеримость, это немножко про другое. Это про то, что вот есть как бы феноменальный уровень, да, феноменальный в плане того, что мы можем с помощью прибора померить а есть то, что как бы его делает. То есть у физиков всегда есть какие-то там эти вещи в себе, вот, в некотором роде, ну не вещи в себе, но у них там есть, допустим, эти потенциалы, которые сами по себе не даны вот, и никогда не будут измеряться, но их как бы взаимодействие, переплетение создаёт, там ситуацию, состояние. Вот. И как бы вроде они являются некоторым математическим формализмом, но э, на практике как бы ты чувствуешь, что э, все выглядит так как будто бы из них все и, и собирается. Ну, то есть, грубо mm -hmm. говоря, они комплекс, они вот в этом обладают тебе комп... прикол. То есть да. ты буквально задаешь какой-то формализм, этот формализм в нем всегда есть определенная как бы, скрытая аксиоматичность, которая задает как бы, то какие структуры возможны в рамках вот того алгоритма, который задан. Да? То есть если вот ты какой-то новый формализм придумал, то ты получишь как бы и ты дальше проецируешь его на некоторый сектор реальности, mm -hmm. который вообще вещь в себе, да. Но ты, поскольку у тебя формализм другой, то по алгоритму начинают оттуда как бы выскакивать новые структуры. Вот. Но они являются чисто как бы умозрительными. Но это и есть как бы обогащение опыта. Они есть, обогащение... И умозрительные эмпирически однозначно. Ну, они да, mm -hmm. потому, потому что. что... И здесь, потому что происходит здесь вот эта связка, да, то есть. Я поясню еще раз. Любой. Есть, допустим, волновая функция, да, это неизмеримая величина. То есть, невозможно померить значение волновой функции. Это комплексная величина. У -у -у. Это как бы целое поле, да, То есть, она зависит. Это функция. У -у -у. Вот, но как бы ее значение, квадрат ее значения, определяет вероятность того, что что-то там произойдет. Ну, И это уже величина измеримая, да? Но когда мы занимаемся ну, мы задали поле измеримости, да. но, но, начинаем измерять. Но фишка опять же в том, что когда мы занимаемся вычислениями и эволюцией системы, мы работаем именно с этой неизмеримой волновой функцией. То есть именно она во времени как бы развивается у нас, согласно там, уравнению Шелдинга, допустим, вот. а измеряем мы как, бы не, как некий результат, что-то другое. То мы, ну мы кладем некую бесконечность, да. как фон. То есть мы как бы. Вот, Чтобы... Мы, мы как бы описываем, грубо говоря, мы не описываем динамику феноменального, а мы описываем динамику чего-то, что лежит под феноменальным, вот, и что как бы потом выдает нам некоторые феноменальности. То есть мы не то, описываем под, под что... феноменальные и феноменальные, а мы описываем инструментализацию того, что мы превращаем в феноменальное. Ну, здесь да. вот это понятие под феноменальное. Нет никакого подфеноминального. Ну ладно, справа сверху, да, определенная ну, нефть. Мы, мы описываем да? не, неизмеримое. Мы как бы описываем и вычисляем неизмеримое, чтобы потом перейти Правильно, к измеримому. потому что квантовый уровень – это пределы различимости. Вот и все, там уже ничего различного. <как> <как> хорошо, у меня вопрос по поводу, по поводу <как> логики. По да, поводу Вот да. а, Хорошо, если это символьная да, логика, допустим, у <как> ИФ. Шерара. Но это одна версия, одна это версия есть. там Есть какие-то еще другие И если мы говорим, что вот этот формальный язык, прекрасно Можем ли мы тогда вот формально, точно, строго различить, допустим, логику Канта, логику Аристотеля, логику Гегеля Вот как бы выписать их вот на листочке, да, да какие-то схемы И, как бы сказать, они различаются тем, что вот здесь вот так, а здесь так Такие как бы работы существуют, можно на Есть работы по, вот сейчас самое интересное, это вот работа по формализации диалектической логики. Нет, То нет, есть Кантовская, есть, кантовская логика, нет. она в принципе, нет. сам Кант ее формализовал, что там, не нужно ничего добавлять. Так он ее как бы... Все, он написал трансцендентально, он написал категории, все, список категорий, вот все, вот вся логика. Но, но это не совсем категория это уже содержит... это это... На то категория это же содержа это вот и в Жирар он как раз и борется с логическим всем сообществом потому что он как бы берет и в... понимаете немножко подозрительно когда говорят что вот есть как бы допустим, мы все занимаются диалектической логикой, ну понятно, все как бы хотят реализовать Нет, не я, все занимаются, они просто что? приходят А, и а, а кто не занимается логикой. логикой спинозы, допустим? То есть да, есть да. подозрение, что их все-таки окажется в конечном итоге опять две, понимаете? Вот. Ну две, у каждого философа своя логика, естественно вот, вот, Ну вот да, если да, бы так да. было, да. да, и если да, бы мне так, так предъявили, я бы какие? с интересом Ну как бы окажется, вот э, логика формальная, классическая и э, как бы не нечто... вот здесь опять логика вы... перехода диалектическая, да, да, да, да. Друг друга. Вот вы уже требуете, как бы, что логика это некоторое описание, а логика и это не да, да, вот это хорошо, да. потому что она не описание. Вот, вот здесь. Подождите, А подождите. вы говорите, вот покажите мне вот описание этой логики. Не описание, а покажите мне формальный как бы язык, да, который не будет, естественным при этом. Ну то есть что будет из себя представлять? Да, Пример вот Кант вот в таком. Ну, если просто... Свою логику трансцентральной. Да, ну, формализация трансцентральной. Да, и, и нам поможет билеты. это расширить опыт. Вот, вот это самое интересное. Меня интересует, почему все упирается в опыт, в этой линии, где, если вспомнить про да, почему нас интересует эту искусственность выставить да, за пределы, и мы будем подтягиваться там или выберем. Почему тогда опыт? Ну то есть опыт это чисто человеческая вещь mm -hmm. yeah. и соответственно мы тогда... тогда я вижу в чем вообще разница с какой-нибудь старой философией, с трансцендентальной философией. Ну no, потому что yeah. трансцендентальная философия, она задает рамки возможно опыта и это тюрьма по сути. То есть что бы ты не увидел, ты всегда будешь видеть одну и ту же картинку. То есть тут наоборот, представлен ли опыт, э, какая же фраза, э, мы представлены, опыт представлен мышление или не представлен. То есть мы имманентны в опыте или у нас есть вход. Да? Даже или мы попадаемся в состоянии такого чистого переживания, где мы вообще не различаем, что Как нам поможет вычленение э, формальных логиков? Оно да, помогает нам сделать самое главное, освободиться от диктата антологии. Это все работы предварительные, да? освободиться от диктата. То есть, где, собственно, позитивная да, работа по расширению опыта? Да? Что она может собой представлять? Ну, Во-первых, она уже была представлена. То есть, когда говорят о расширении опыта, то он вообще-то уже... Много раз расширился. Да, но и за, но Получается, и того, он и без а расширился не расширился, и без и без всех этих формализаций? Нет, нет он никак, так, это, это просто это описание того, что происходит. Его как бы, ну... Нельзя подкладывать под то, что вот мы сказали, а оно произошло, разве нет? Нет, не, не. во-первых, первое, системы описания сами по себе не меняются. Они меняются, когда э, проективным образом. Да? То есть, вот приходит какой-то кружок философов, они начинают работать в поле мышления, они вырабатывают некие новые парадигмы, и из них вырастают новые социальные формации, там люди начинают ходить на работу и так далее. То есть все, вот и до, вся социальность она сделала на, грубо говоря, философию. Вот философский кружок там, создал некоторое новое смысловое поле, оно спроецировано было на социальное пространство, и дальше все как бы вот в этом пространстве находятся. Но все, это, не, это, не из ничего. Не из ничего. Вот, Артем, а, не вот, не прав... а, вот, а вот дальше возникает самый интересный вопрос. Как с помощью чего а, мыслители разные сдвигают системы описания и задают новое. В как перв... Нужно описать, во-первых, это само поле и а, понять механизм а, изменения как бы онтологии и то, как она задается. А это в сути... отличие от научных парадигм? Научная парадигма это и есть локальная антология, некое локальное описание, которое является, опять-таки, вторичным, появляется на определенном историческом периоде для определенных целей. То есть любой язык задает собственную феноменологию, собственный опыт. Вот наука, она на самом деле уже в самом своих основах парадигмальных, она задала ту рамку, с которой она работает. Она никогда не увидит э, ангелов, да, потому что она, она сказала, что этого не существует. Правильно? То есть каждый язык задает сферу того, что существует что не существует. Он может считать, что он просто описывает объективную реальность, но всегда есть вот это вот. Мы задали это описание. И проблема в том, что никакого обогащения реальности это не происходит. Происходит просто смена одной картинки на другую. Вот вы сидите, это и вам это... спроектировали. Вот раз, вот сейчас у нас индустриальная эпоха, все это... идем на работу. Это... Раз, программисты, интерфейсы, надо заниматься большими данными. Это ваша позиция? Или вы еще я придерживаюсь абсолютно не рационализма. но мне кажется что негрестане не претендует на абсолютный парадокс он скорее оформляет тот, э, ситуацию, тот у нас сейчас есть. он дает тот инструментарий который позволяет наконец-то увидеть как Нет, происходит про увидеть современность, увидеть я, современность. Я, в, в ее проблематике и представленность в опыте и да. тогда вот Появляется эта новая форма монстр. Язык не лингвистический, язык и логика не отдельная, а логика связана с эмпиризмом. Значит, им... лингвистицизм вы... связан с вычислительностью, и все это еще плюхнуто в, в интеракции. Yeah? И вот, вот этот момент интеракция, это в общем, фор, фор, формализация э, э, не знаю, и переживаний, и социальных действий, да, и практик. Да. То есть, в принципе, да. То есть главное, что он постоянно повторяет, что э, мысль самоопределяется через рефлексию своих условий. Условием является в данном случае. И мысль обнаруживает себя в некотором многомерном пространстве разных уровней нормирования. То есть есть физическая некоторая реальность, есть коммуникация, есть диалог, есть действия, которые все это всем формализуется, всем формализуется и устанавливается да, через да. Да. То есть опять-таки обогащение реальности мы сразу говорим, что речь идет о каком-то вот там, чем мы видим. Да? обогащение реальности это обогащение моего взаимодействия с реальностью, обогащение меня, моей позиции в этой реальности. Обогащение действия. У Канта нет никакого изменения, нет никаких трансформаций. Я слышала это. И что? Ну, мне кажется, Артем, ты за Канту как раз... И во-вторых, какие... У Канта есть фиксированный набор категорий, которые фильтруют опыт определенным образом. И он абсолютен. Абсолютен. А они и есть априори. Они не релактивны, не исторически, неизменяемы и так далее. Кант он задает вопрос: а возможно ли другая вот трансцендентальная схема, где будут другие категории? Конечно, и он говорит: ой, да это спекуляция, что вообще об этом думать? У нас-то такая. Но как бы, ну и ну, ну, все, сиди в своем туннеле. Ну так ну, это же всего лишь, ну, грубо говоря, оступился человек, да. Но он же создал уже то поле, которому он, создал, в котором, он в котором молодец. Он достаточно вот это вот убрать, его утверждение. И, пожалуйста, бери любую трансцентральную схему. Нет, это ты естественно не можешь просто это... взять любую трансцентральную схему. Вот, гей... вот после Гейгеля ты уже можешь так рассуждать. Потому, что... Да, нет, конечно. Ну, есть, Канту... Потому как... что он пересобрал э, кантовские категории, реструктурировал их заново в а -а -а. ди... динамическую систему. Вот потревожили. Извините, потревожен. Здесь нам надо вот, у -у -у. приборчик эстетем. Да. Да. Да. да. Тот самый, соттиками. А где вы его? Э, да. У манежа? Да. Картина. Каким образом философские душки как организуют обычные так далее? Обычно же философ он что-то из него, из Не, ну то есть вы продолжаете вот эту старую традицию, что философ это какой-то такой мыслитель в вакууме, то есть такой вот родился человек, сел за стол и стал писать как бы Ничего в не что-то было, но он же, таких людей но он есть. Вот Ну в чем вопрос? Том, что что это не как какой-то философский кружок или не какой-то да. германское. Да. А вот именно кант. Всегда Канг, создается. Потом какой -то какой -то, Гегель и Кант это кружки, это среда. Гегель это все, весь немецкий романтизм. Все находились в плотной коммуникации. Почитайте Коллинзова, написывайтесь. В а какой плотной вы... переписке со всеми современниками находится почти каждый мыслитель? Это просто мы приучены мыслить, вот что, вот одна фигура, вот вторая фигура. Но Надо же понимать, жизнь... каждая фигура – это поле интеракция. Ну не кружок же, критику чисто разным, так сказать, выписано. Он собрал свои два Он собрал, пользуясь ресурсами формальными. Вот этой сферы Нет, это А, а вот, то, сказать, а вот дальше делать, идут как бы разборки, почему значит, новая форма формального языка не похожа на лингвистическую. А ну, а потому это что, что это. она будет предотвращать схватывание угу. языка угу. и лингвистических практик через смутные метафизические представления о социальности. Угу что закончится либо сведением лингвистических практик к одной социальной практике, властной, да? либо во обсуждения, приводящим к социальной инфляции, и тогда вылезают некие абстрактные изыскания. Тут главное, вот, что формальные, формальные языки, они проводят операцию десематизации, то есть они очищают язык от текущего опытного эфирического содержания, то есть вот допустим человек погружен в некоторую коммуникацию и он из нее не может выскочить. А значит, напротив, искусственный, значит, имеющий способность охватывать более широкое логическое и вычислительное поведение, автономию логики, языка, в отношении опытного содержания и ее чистой, неограниченной форме. Иначе говоря об искусственный искусственной, в искусственных языках открывает возможность освобождения формального, как того, что структурирует содержание. Это просто введя масштабирование искусственного, которое сразу берет и естественное, и трансцендентальное, и формальное, мы приходим к некоему образу да, общего искусственного интеллекта. И общих искусственных языков. То есть он, по сути, пытается выйти в реальном это язык. А он, э, вообще, почему говорит, что он не занимается языками программирования, если он напрямую занимается общим искусственным интеллектом? А общий проблемы. искусственный интеллект, он не будет строиться на теориях программирования. Какие языки программирования? То есть, э... Ну, его же конструировать надо. Там какая-то довольно большая битва за формальный способ схватывания. Ну, там есть некоторая математическая формализация. То есть, э... Это теоретики компьютер-сайенс этим занимаются, да. и они, очень, они как бы вот от программистов довольно сильно отличаются, то есть программисты, навряд вообще понимают, о чем они говорят. Ну да, вот. правильно. Есть, потому что, ну, как бы, чтобы построить искусственный интеллект, нужна рефлексия способностей, то есть, в общем-то, сам спектр как бы, когнитивных способностей, которые есть у человека. Да, и нам нужно построить каждую этих способностей, понимание, вопросы. Ну, для этого открыть поле. Он предлагает его открыть через <тасливый> расширение искусственного языка. То есть, и, ну, и ну, ум, да. Которое, Артем. в общем-то, оно всегда и наличествует. Ну, как бы, есть ли здесь просто вот что-то, кроме действительно манифеста? Уж, как бы, насколько там неполиткорректно на Александр Бронза высказывается, да, но... Собственно, его претензии. Где он ä, говорит, да, что, да. что он ортодоксальный кантианец, при этом позволяет все фразы... Да, да, да, но ядро его претензий да, в том, что здесь много манифеста и много пожеланий такого, да, вот должно быть так. Вот это было бы правильно, да, но где... Ну, во-первых, это новое поле, то есть новое поле. И, соответственно, вопрос в том, что вы здесь, вы хотите прийти на какой-то готовый продукт. А лишь здесь не о готовом продукте, здесь речь идет о том, что вот сейчас у нас эпоха, когда система описания меняется, появляются как бы новые траектории, и здесь может быть позиция только исследовательская, а не человека, который просто воспринимает информацию, мы не которую мы. продукт, мы еще хотим интересную философию, и здесь она наблюдается. Правильно, на этих 7 страницах может быть, да, но Нет, на 500-страничных Нет, Артем просто так представляет. Мы, видимо, я, как понял, выписывали Не, правда, неопределенно. Не а вышла, вы почему-то делаете даже каунты гирианцам каким-то. Нет, секунду, mm -hmm. вот еще момент mm -hmm. такой. Органон mm -hmm. mm -hmm. и канон. Mm -hmm. Он четко mm -hmm. это и и самое и и он Почему он разделил, что логика либо такая, либо такая? Ну, потому это что каноническая логика – это логика, привязанная к опыту. А просто не хочется критиковать? Нет, канон… И... А эконом, он он на, в... плохо, что Больше говорить что-то хорошее, что есть в книге, да? Нет, дело в том, что, смотрите, во-первых, первое, книги вводят целый ряд новых направлений, которые до этого не были вообще… В принципе, каким-то в поле рассмотрения философии. Да, кстати, может, да, вы есть... расскажете, вот там у него на первой странице он пишет как раз о терминах, которые он вводит, даже не терминах, а еще более общие вещи, какие-то, собственно, новые концепты. Ну, так это я на лекции рассказывал, там что-то. То есть первая глава? Какие-то, да, да, я помню, но там у него довольно много. Много, да. Это требует отдельного как бы, разбирательства. То есть нельзя же это за пять минут рассказать каждую главу. Есть, со всеми, как вы, бы, со всеми Тут важно понять, вы говорите, вот вы хотим новую философию. А вам это не новая философия? Вы впервые начали вообще смотреть в сторону вычислимости. Вы начали говорить, ой, а как-то теория категории нам может помочь, оказывается. Оказывается, есть какая-то целая куча логических исследований и о которых вы вообще ничего не слышали, да? Просто вот в пришел, обработал какой-то пласт знаний, да, допустим, инженерное знание, там, теорию, сложно, э, теорию сложности, о которой мы мало чего знаем, да? То есть там целый ряд авторов современные вот, э, ну, вот исследователи в области моделей, да, понимания моделей, э, опять-таки, э, логики. Компьютерная наука. То есть он, он, он начал важно. первый почти, вот сам неврационализм, это м, попытка философского осмысления всего, что происходило за последние 50 лет в математике, логике и так далее. Континентальная вся философия, она просто проспала это все. Мы обсуждаем Делиоза, там еще кого-то, Деррида там, и так далее. А в это время происходили фундаментальные процессы, которые изменяли наше представление как бы о, о субъекте, о системе, о логике и так далее. И он вводит целый ряд новых понятий и помещает их в ракурс истории и философии. Что это есть некоторое развитие интеллекта во времени. И оно сейчас, это развитие, сконцентрировано именно в этой области. А не в области как бы, вот этих споров, либо, либо схоластики аналитической философии, которые там какие-то мысленные эксперименты ставят, либо вот этого континентального шизодискурса, который уже вообще распадается полностью. То есть неораснаризм это как бы и есть возвращение к корням философии, одновременно ее, кантусе, и ее обновление, нет, к Платону, без... ее обновление и, соответственно, как бы собирание тех ресурсов, которые раньше у философии вообще не были. Да? То есть из этого выстраивается новая парадигма, новое описание. Ой, извините, артил... Поэтому я не знаю, что тут еще не, что тут не нового. А причем тут Платон тогда, так нет, там же, Логика можно... Эмпидокла и логика Аристотеля. Можно накупить научно-популярных книжек и там все то же самое новое. Но, нет, это... там вообще будет сплошное старье, науч это чистая идеология, которая ничего не объясняет, там ничего не будет написано про логику, про мышление, про перспективы интеллекта. То есть если вы откроете любое содержание, вот, что пишут про искусственный интеллект, mm -hmm. и что у Нигериста не про искусственный интеллект. Но это как бы э, э, небо и земля. Да? То есть здесь э, серьезная как бы, опора на философскую традицию, на исследования в, в, в этой области. И научпоп, поп, который говорит, вот искусственный интеллект, вот он захватит мир, не захватит мир, вот он, либо, может быть, он будет какой, он будет распределенный, или он будет такой и так далее. То есть искусственный интеллект, самая главная ошибка, он уже мыслится как какая-то отдельная сущность, которая там откуда-то вырастет из черного ящика. Или она будет там производить скрепки, и мы потонем вот в море этих скрепок <соединяем> и так далее То есть все, вот эти все умозрительные примеры, а вот как сдержать искусственный интеллект, а вот какой он будет и так далее Это все вообще является полной лажей, потому что а, искусственный интеллект это мы И а, мы на стороне искусственного интеллекта, когда мы а, ну, как бы находимся на стороне сложности, то есть когнитивного усложнения То есть мы растем и пересобираемся а вместо этого мы видим научпоп это просто проекция таких очень наивных, стандартных каких-то ну, там надежд, которые очень легко разбираются на части. Да, то есть там страхов и так далее. Это медийные вещи. И любой научпоп там вот пришел Докинс. Пришел Докинс, и он я, вам я, объясняет, почему вы биологические перестанет системы. Логики можно изучать отдельно. Правильно. Вы, во-первых, первое, вы не будете этого делать. Это? Потому что если вы отдельно изучаете логику, вы так в этой логике и останетесь. То есть вам нужен сборщик, вам нужен тот, кто встроит этот путь, который То для это, логики... Это в общем своего рода, такая новая натурфилософия. Ну, Гегель. может быть, да. То есть речь идет о том, что вот в логике идут какие-то процессы внутренние, да, Внутренняя динамика, но, но нужен человек со стороны, который строит да. это увидит это в этом значит, смысл. Что, это значит, что просто как бы не, не через тридцать, а двадцать, ну, может быть, 40, может быть, 50 лет, лет настолько устареет, да, да что как бы его невозможно будет открывать, так же как невозможно открывать натурфилософию Гегеля, которая. А пытается... У нас оказывается еще и... очень много времени впереди. Да, из философии каких-то соображений вы очень сильно, Ньютона, современные как бы состояние физики и так далее. Это же все как бы проходили. Какое современное состояние физики? Ну, Гигель современная физика это просто вот набор ну, как, ну какая разница физики или информатики или еще чего-то? Так нет, дело в том, что есть в альба. Нет, дело не в том, не в этом. Дело в том, что в Нигеристане он делает ход в игре определенный. Точнее, в войне смыслов. Да? То есть есть люди, которые играют за, за, за время. Да? А не они играют за смысл. Поэтому э, вот это вот, какая философия правильная, какая неправильная. Уже давно надо выйти от этих вещей. То есть, э, как бы есть война позиций. Нигеристане встает в определенную позицию, которая была, казалось бы, утеряна уже в философии. Уже все уже уже готовы были все сливать вообще философию, что она уже никому не нужна совершенно. Но произошли определенные сдвиги там, после спекулятивного реализма. Потом спекулятивный реализм умер со своими ужасами и тленом. И оттуда вылупился как бы вот этот алмаз неорационализма, который, значит, продолжает, продолжает вот это вот. как бы знамя действительно большой философии. Артем. Которая не меняла своего содержания. Философия это всегда программа мысли. То есть философия это то, что мысль в программу, как он пишет. Артем. Она всегда новая, всегда старая. Она всегда она вечная. Артем. Так какая логика у конечно. Какая еще? А, ну, да. Может быть, я вернемся к работе. этой голове. Так как можно договорю, да. просто чтобы понять, Потому что там упоминается органом э, этого самого, канон этого ампедокла и органон этого Аристотеля. Ну, да, и, и вот шло как бы в аристоке, так сказать, христианской цивилизации. Да? Аристотельская, христианская, мощная, мощная. Нет, можно посмотреть, как органон ну. Действительно. Да, нет. Не а? Ну да. Сейчас Как бы.. Так как соотносится? Я так не понимаю. Почему выделяют этот канон и органон? Как основные такие вот. Ну органон это форма, которая.. Это динамика формы. И почему диалектическая А она не привязана и... никакому опыту. Канон? Это как Канон, это.. Канон это... Да, то есть канон, но в самом даже название заложено, вот канона, то есть вот есть некоторый канон правильного суждения. И либо ты ему следуешь, либо ты какую-то фигню говоришь. А канон говорит, что есть вариации, да? то есть говорить можно все-таки по-разному о вещах, вот и вся разница. Угу. То есть каноническая логика, она всегда уже с оформленным содержанием имеет дело. А как бы, логика как органон, ну или, можно сказать, металогика, она так. имеет дело с чистой формой. Ну вот, западный христианский как континентальный. Как... И в любом языке всегда есть вот, как бы, некоторая проекция из, из логики, из языка логики. Угу. Использовался канон, точнее, логика как канон и логика как органон. Ну, да. общем-то. А диалектическая как бы на ну, христианской цивилизации. Причем здесь христианская цивилизация? Давайте по тексту. Да. А, а вот, вот например, следующее. Еще. А. Мы же хотели спросить. А, нет, у меня да. не было вопроса. Я бы хотела просто прекратить радование за нерационную А меня бы Дальше мы где... Потому что вы услышали слово «вылупился», у вас сразу, наверное, вот, вот биологические ассоциации. Потому Я что, смотрю, мне что очень... вылупился, даже это вы готовы простить. Нет, нет, нет, подождите. Нет Значит, Потому что снимаются, снимаются вот эти заштампованные как бы, правила входа. И вот тут дальше про это. Переоценка субъективности или психологии против формального измерения языка это как раз тот тип предубеждения, который ведет к ошибочному тезису, что естественный язык неколебимо превосходит искусственный язык. То есть, чё, чё мы дел... Я когда прочла для себя, я все поняла. сейчас вот я прочла вслух, возможно, возможно есть стилистические погрешности, да? поскольку.. Мы отвечаем за стиль. То есть все, все, что стилистически вам кажется плохо, вы как бы отмечаете. Вы имеете в виду, что делать Нет, я имею в виду чисто переведенный Перевод. текст, да, на, читала, на предмет его На самом деле у меня очень как у формалиста и в философии тоже к нему много вопросов. Как у формалиста? А давайте это Какой все образцы? потом как Пишем. у, Пишем. у в плохом смысле. А чем марксист, он такой, как бы... Нет, подождите, такой. мы вот По про конкретный он протест. сам не придерживается того, чтобы все убрать в область формального, да, у него есть то же самое разделение. То есть содержательная сторона, на которую вы упираете, да, и формальная сторона, о которой я говорила, в том смысле, что он, как философия может быть это не очень интересно. Ну, то есть он излагает как бы, содержание будущего проекта, который как бы, вы приветствуете, да. но где здесь формальное движение мысли? вот новое движение мысли формально новое, да. допустим, по отношению не, не к Евгению просто, да? Да, он все перебирает Вы какие-то агностики Мы не агностики Мы же как бы предполагаем, что мы очаровываемся текстом и начинаем его смотреть Пройдя очарование, можем его выбросить Вы как-то в очаровании не хотите честно, но не хотите. Это очень симптоматично, Мы сделали выводы. Насколько мы не очаровались, но мы с удовольствием послушаем, каково ваше очарование. что вы... Нет, нет, это совершенно не по телу. Вот это хорошо, это не интересная позиция. Нет, нет очарования. Во-первых, если вы возьмете, прочитайте Гейли, прочитайте интерпретацию. Гегеля в Нигеристане, вы увидите себе еще другую реальность. Все понятно. Просто идите, даже на уровне текста, вот когда ты читаешь Гегеля, ты понимаешь, что ты читаешь очень э, как бы, умный, сложный, э, очень плотный текст. Ну, Здесь я этого не чувствую. Здесь я как бы читаю. Ну, прочитает. Ну да, да. Ну, Но ну, тем не менее, то есть э, там есть сугубо технические главы. Угу которые требуют формата reading группы Ну слушайте, мне так не неинтересно. Да? Вот вот переоценка и... субъективности и психология. Это что? Это ловушка, которая приведет нас к ошибочному тезису, что естественный язык превосходит искусственные языки. И тогда мы попадаем сразу в ловушку эманентности, то есть самоданности себя. Да. И вот как бы выйти из этой ловушки, это же очень круто. Но для этого вот эта формализация должна быть расширена. И, то есть мы должны увидеть то, что как бы самоочевидно для нас, увидеть как способ формальной склейки. Ну и, конечно, утверждение относительно фундаментальной вторичности искусственных языков Идет рука об руку с вердиктом, что разум не может быть реализован на искусственном субстрате Алло. То есть мы открываем вот эту рациональность от прикладной формализации Алло, понятно, почему вам это нравится, да? все правильные слова сказаны Искусственное больше, чем естественное Бинго! Вот. И, искусственный интеллект да. как вот, гораздо, опять же, больше и, и первее. И это тем, обосновывается ссылками это... на исследование. которые нужно просто прочитать. И вот это вот третируется, я, я, я, я продолжаю, и язык, и разум третируются как невыразимые и таинственные сущности. И делают что-то чудесным образом. Вот каждый раз, когда я вижу вот эту презумпцию на самом входе в речь, меня начинает колбасить, да? потому что мне надевают на голову чью-то э, местечковую трансэнтальность. То есть, я сейчас не понял, что вы имеете в виду? Ну, когда невыразимая сущность языка или разума, э, загруженная в чьё-то конкретное высказывание начинает мне твердить о своей истине, mm -hmm. то я сразу чувствую себя в чьей-то маленькой клетке. Mm -hmm. да, вот чь Кто-то искренне вдалбливает туда, в верит в истину того, что является всего лишь его клеткой, а вот этого мистифицируемой это сущности там, языка и истинной трансцендентности. Не очень понятно, как вы переходите от вот этой мистифицируемой сущности языка, да, то есть понятно, что э, вот эта претензия, она э, прикольная и э, mm -hmm. по делу, да, когда нам говорят, что это все, это естественный язык необъясним и так mm -hmm. далее. Причем трансцендентность, вот вот как вот. Mm -hmm. Как это то связано с этим? Потому но что как он естественный язык, он точно такой же всеобщий, понимаете, его таинственность, она та, такая же всеобщая, она всем нам принадлежит, вот если вставать на ту позицию, и ни про какую субъективность там речи не идет. Там человек как таковой, понимаете? То есть, что такое человек как таковой? Ну, не знаю, ну, так или ага, не знаете? то есть это какая-то невыразимая сущность. Да, да, да, это невыразимая Мистическая. сущность. Но мистическое, важно, мистическое, но важно что никто не говорит про естественный язык как мой язык, никогда. Естественный язык – это всегда что-то, что лежит вне субъекта. Это, это, с этим нельзя спорить. Это как бы факт. Это не вне субъекта, это вы плаваете внутри этого языка. Ну да, да, да. Но ну, поэтому никогда естественный язык... И о, при, презумпция, о, как бы, пер, ну, презумпция о, первичности естественного языка перед вот каким-то искусственным, она всегда как раз о, исторически, по крайней мере. Апеллирует к тому, что искусственный язык будет создаваться кем-то конкретным, для какой-то конкретной коммуникации а естественный язык спустился с неба. Да, а нет, А естественный язык это как ситуация, в которой ты уже оказался. Правильно. Она как бы до фатально. тебя. Фатально. Ну, фатально, фатально да. Фатально, мистически. Нет, ты естественно, думаешь, ты актор, который тоже как ты... его как-то пересобирает. У тебя максимальное понятно. доверие. Вот. Но дело не в этом. Я просто. Я не, не защищаю эту позицию. Я говорю про то, что как бы, Алла, ваша претензия, она некорректна. Потому что как раз тот, кто защищает естественный язык, и его пер первостепенное. Как бы, так а, таким... а вы, значит, под искусственным языком, то что имеете в виду? Язык это какой-то символический как бы, набор форм. Он имеет в виду естественный язык, который существует в социальной э, коммуникации среди. Уже заданных. Да, то есть это э, цивилизационный язык. Но, это язык цивилизационный это тот язык, в котором ты себя обнаружишь, как в вот нам герменифическом круге, да, да. который ты не учил. Вот, вот как бы. Это твоя деле... задача, и задача твоя. И пока ты считаешь, что это реальность, то ты являешься просто слепком с этого языка. То есть ты в матрице. Да, ну, но никакой да. вот этой вот шапочка, которая чужой, никто ни на кого не одевает. Вот. а всех как бы получается некое тоталитарное единое поле. Это другая а Когда ты начинаешь Может. формализовывать и переходить в зону искусственности, ты начинаешь видеть, что то, что казалось естественным, оказывается просто набросанным на тебя покрывалом. Ну, вот, и мы... соответственно, в принципе, ты естественные языки, они, ну, поскольку они носят такой характер размытости, да? то в принципе они слабо пригодны для мышления. Да? Поэтому слабо было всегда. Пригодны. Ну правильно, весь, поэтому весь всегда, вопрос... обратите внимание, да, да. всегда люб... в, в любой философии всегда было вот стремление вот уйти от коммуникации. То есть выйти на некоторое мышление, на чистую мысль. Да, вот да, мы да, да, да, этому... да, да, да, на, на идеальную сферу. Там, нет, не идеально, фирмы, идеальную сферу, не а сферу. А, а, а, а, а вот и... в эту динамику, да, формальную, да. как раз, мета, которая носит мета-языковой характер. И вот оттуда мы можем вытаскивать новые структуры, новые описания и так далее, язык богаче, э, э, не то что, и, вот, грубо говоря, с точки зрения вот этого конструктивного огромного формального поля, любой язык цивилизации, да, это просто пятно, да? а ты в этом пятне прож, проживают миллионы жизней, да? они просто проходят внутри вот этой вот просто такого очерченного пространства вот Конфуций пришел описал и все пошли как по программе по алгоритму работать у него там есть ну, в последней главе такие вот рассуждения о первых формах что вот берем тип конфуций тип променит да? вот конфуция задает так я все что, как бы вопрос о том что такое язык в данном случае потому что если как бы искусственный язык это какие-то э, не искусственный в данном это форм. язык мышления это язык, язык мышления, мышления. А естественный язык это все-таки тот язык, на котором мы а говорим и сейчас, или числе, на улице, или, да, или нет. Да, да, потому что мы знаем, опять же, да, это Но язык аргумент, науки, с которым надо работать, да, против которого надо защищаться. Мы знаем, что в конечном счете, да, все как бы сложные построения логические, математические физические, так какие угодно, да. на естественном. Они как бы да, они так или иначе отсылают, да, где-то хотя бы в самом начале своем, да, на естественном в кавычках языке. Ну, на что... естественном в кавычках, но, вам, вот, но, но вот, он понимает, естественно... вот это очень важно, поскольку вот они очень жесткие, на и совершают на любые формы витализма, там и любые да формы. Дело в том, что это понятно. Они говорят, или... что вся структура, весь смысл исходит как бы из логики, из интеллекта. Да, то есть он структурирует реальность. А мы всегда, когда появляемся на свет, да, то нам предъявляют описание полностью структурированное и мы считаем, что мы лишь отражаем репрезентируем эту реальность, но мы лишены возможности ее конструировать. Да? То есть когда Нигеристане пишет о различии, что, вот, что мир конструирования предшествует э, э, миру репрезентации, причем с точки зрения современных когнитивных исследований так и есть. То есть там происходят постоянные процессы моделирования там, и так далее. Но здесь это еще более глубокая мысль. Это зависит от позиции, которая а, задана. Есть позиция разума. Разум это отражающий феномен. То есть вот, теория отражения, она на самом деле верна. То есть э -э человек просто отражает ту матрицу, то описание. Он как бы ее внутренне, трезирует в себя. У него появляется внутренний субъект, с которым он разговаривает там, и так далее. Это все как бы вот, внешнее и внутреннее. Оно вместе сходится, и человек просто живет в неком мире, да, который вот самоданный такой. Вот. Но э, если он стоит на позицию интеллекта, он понимает, что это конструкт. Да? Только то есть разум стремится к отражению и репрезентации, а позиция интеллекта это позиция конструирования, пересобирания. Но для того, чтобы пересобрать, нужно очистить от текущей как бы, семантики э, ситуацию. Да? То есть и для этого нужны формальные языки. Потому что десемантизация это мощный такой когнитивный э, инструмент. Да? То есть мы можем, ну, с моим представлением, вот ценность формальных языков, они обнуляют семантику текущего э, естественного языка, мы видим какой-то скелет-синтаксис, и на него мы можем положить другую семантику. Но мы не можем это сделать сразу. Да, то есть мы При этом провести... они якобы семантику в себе уже содержат, mm -hmm. Там, ну, вот это очень сложный вопрос. Как бы есть разные позиции. Одни считают, что чистая синтаксис возможен, как mm -hmm. тот же и в Жерар, да. Есть другие, кто, кто считает, что все-таки семантика первична. Я вот отношусь что... к тем, что кто семантика первична. Потому что вопрос... Гигель, как бы, Гигель, похоже, все-таки да, он без семантики не может, да, то есть у него не будет вот этого движения, если оно не будет семантически содержательно обосновано то есть это не, ну, это не нам так, есть момент. чисто синтаксической да. как бы да ну, чисто синтаксис, э -э синтаксис это получится вот без бездарное там те -э синтеза вот это вот херомантия ну примерно ну да. вот ну соответственно это, речь идет это, именно это. о том что а, ну, в Нигеристане он же коммунист и марксист я не представляю, и он это. набирает новых инструментов Действительно, то есть он пока это все скрытно делает, потому что на Западе вообще сопротивление этой дискурсу в два раза сильнее, и там он вообще, можно сказать, как бы такой из маргинального поля поднимается. Ну понятно, что из маргинального, да. Вот, вот смотрите, а... все-таки вот вопрос, да, извините, перебью. Я немножко докопался, да, оказывается, и в Жерар, он у нас все-таки за синтаксис, да, он как бы строит именно синтаксис, свободное ну... от содержания. Это понятно. И это понятно, тогда, почему у него как бы это все формализовано в виде символической логики. Так вот, для меня как бы непредставимо, да, ну, то есть, что это у него формализовано в виде какого-то символического языка, вот, формального, да, для меня непредставимо, чтобы содержательный, содержательный формальный язык, про который вы говорите, да, чтобы он был таким образом тоже символически формализован. А если этого не будет, чем он будет отличаться от естественного языка? Не, минуточку, а что вы понимаете тогда под формализацией? Я под, понимаю, под этим как бы а, некоторые С... кванторы там, не знаю, некоторые... Ну, это, это старое, это же старая. Ну, хорошо. Под формализацией в данном случае имеется в виду, что мы выводим некоторые э, э, костяк форм принципов. Вот, допустим, утверждение, отрицание, единство. Угу. Да, три базовых оператора. И мы можем их различным образом связывать да, например, да, да, да. в отрыве вообще от всего. Да, да. То есть да. у нас в любом случае уже появилось несколько вариантов. Да? То есть мы можем феномен там отрицать, утверждать, можем соединять и так далее. Уже куча появилась комбинаций из простых как бы этих. Вот. И из этой диалектической логики спирально выводятся как бы все базовые понятия. Но они допускают внутри себя вариативность. То есть речь о динамика форм это не значит, что форма переписывается. Это значит, что связи между ними переписываются. То есть трансцендентальная, трансцендентальная короче, логика вариативна. Как только мы делаем ее устойчивой, это значит, что внешняя стала как бы, ну как бы вот этот внешний, естественно, язык, он начал как бы вот эту динамику форм ее суживать. Как бы ну, же в, да, в этом смысле да, если если она не мы умирает, всегда то... мы всегда можем видеть больше чем нам предлагают да? то есть то что тут основной пафос заключается в том что вот все разнообразие мира которое, и опыта который нам представлен это не считает бедность да? то есть мы на самом деле видим одно и то же хотя нам кажется что мы постоянно видим какие-то разные вещи Нет, давайте как бы вернемся к языку. То есть, как. Вот он... я, я говорю, вот Но что просто такое. Сказать, просто сказать, что мы вот имеем вот эти а, операции, да, и, ну, мы даль и дальше мы не будем их а, как бы четко а, описывать, да. Их а что значит? Как можно описать то, что является инструментом описания? Ну, я не знаю, ну, как бы задавать возможные. Вот во... что такое отрицание само по себе? Это что, описание? Но отрицание само по себе это то что это логически с точки зрения как бы фиксации логики это значит что написать отрицание отрицания есть тождество вот нет такое. это не следует из Гегеля вообще нет это из Гегеля не следует но если отрицание отрицания это, это, это не... понятно подождите понятно что это не следует из Гегеля но если мы это задали а. тогда операция отрицания задана однозначно и мы можем построить формальную логику. Нет, она если не задана, мы да, этого может... не задали, если мы просто сказали слово отрицание, да, и никаких... формул а, Как формулы... только вы как раз сказали отрицание, отрицание, все, у вас отрицание потеряло свою статичность. Ну, вы уже не можете формализовать... То есть, в общем, вот я... это самое сложное. А но реально я, я это... сейчас вижу, что как бы это просто разговора, да? что никакой как бы формализации дальше Да, да есть формализация, есть эээ... работы по этой теме. Не, не у их Жирара, у которого синтаксис, а ээ, содержательный вариант. Их в синтаксис для него является содержательным. Не, ну содержательность синтаксиса, да, формальная логика обладает некоторым, допустим, классическая даже логика обладает синтексом, можно назвать его содержанием. Так нет, это не, не проблема. Разговор заключается в То есть вот я знаю некоторые. Я а... просто не верю в то, что, в то, что вот. мы подойдем Гегелю таким образом, хоть каким-то образом. Потому что у него конкретно, допустим, у него нет такого, что из этого, ну, короче говоря, у него каждый раз случается один раз. У, у него один раз, раз каждое движение происходит, да. понимаете? Я сейчас не собираюсь э, да. э, цитировать и научные работы. Мы обсуждаем перевод Нигериста, правильно? Да. Ну вот, соответственно, можно отдельно, специально. Угу. И я собираюсь это делать. Угу. То есть э, мы собираемся организовать э, семинары по этой теме, где мы будем читать, ну не читать, а я буду просто делать некоторую сборку. Это или? Нет, не Или книгу, а, а именно вот то, тот как бы, контекст, на который не не ссылается. Uh -huh. да, то есть сами статьи логиков, там, математиков и так далее. То есть понять, что меняется структурно. И вот есть одна из базовых работ у Петерсон. Вот он как раз и отвечает на этот вопрос. Тебе было бы интересно почитать, то есть его задача, он Собственно, и показывает, как можно от формализации от математической логики перейти к И он на 5 страниц пишет, mm -hmm. что вот какие все вокруг консервативные считают, что это вообще невозможно сделать и вообще нужно придерживаться вот старой -то формальной логики, такая вот чисто вот можно охранительство и делает. А он вот, пишет трехтомник про. Не, у него дело в том, что нормально на самом деле. То есть у него это не обязательно читать, у него есть просто как бы некоторые, ну, как бы сборки, краткое содержание его метода. Там есть версия для философов, которые не очень шарят в математике и так далее. То есть у него есть именно вот с таким серьезным математическим аппаратом версия, а есть версия, как бы такая носящая объясняющий вот. И, ну, это один из таких ключевых авторов. Просто поясню, да, да? то есть, я, скажем, верю в возможности теории категорий, да. Вот. И, ну, и как я их примерно чувствую, немного да? почитал на этом. Mm -hmm. Но ничего близкого, как бы, да, к формализации, там, допустим, Гегеля там нет и не будет. Как это? минуточку. Лавьер, один из основателей теории категорий, чистый гегельянец. Он из Гегеля черпает эту теорию категорий. Как можно этого не видеть? Нет, Это и есть как бы основа-то, на ну, да, а, а Эйнштейн... Э, из, Почитайте из Финаля, э, что, диссертацию Родины. ...черпал свою теорию относительности. Я, Это ничего не значит. Нет, ну, нет минуточку. Нет. Почитайте диссертацию Родины о Лавьера и Егельевской логике. Угу. То есть, почему бы просто. Хорошо. А, а дух мы не поменяли понятие духа, Интеллект и разум понятно, а вот с позиции духа. Это у него гибельская да? Дух он, это он, просто высшая форма интеллекта. Гипотетическая высшая форма. Или это ваше применение? Высшее примерение. Высшая форма интеллекта. То есть идея интеллекта. То есть, ну, то есть вот есть интеллект и его движение, а есть идея интеллекта. Как таковая. Но идея интеллекта это идея интеллекта. Ну, не могу не согласиться. как это вот так тем более Да, Потому что он просто прекрасно понимает, что вот то, что Дух и мысли, они всегда были связаны. То есть, это Душа, вот про вот эти все опыт, чувствования и так далее. А Дух и мысли, это практически одно и то же. Ну, ну, что в человеке от духа? Мысль. Вот и все. Но она мысль, она не человеческая. То есть как бы дух, дух реализуется в виде интеллекта на человеческом субстрате. Вот позиция не А, то есть он выводит новые понятия, совсем бесполезные вообще. Абсолютно бесполезное вообще. Ну, по-моему. Нет, мысли, ну, вы говорите мысль дух, это одно и то же. Ну, сказать. конечно, так это, это, ну, это, хорошо, это вообще говорит, в этом Это не гигерианская история, но абсолютно. Нет, нет. это не гигерианская история. Просто абсолютно берем все. Что... всё. Нет, это не гигерианская история. Это история изначального монотеизма, где четко об этом говорится. Мысль – дух. Ну хорошо, мысль. а зачем тогда дух вылезти э, в а мне нравится вот здесь вот, что касается автономии логического мышления, она имеется в виду гоносатинс, да? то не было бы преувеличением сказать, что программируемый тостер обладает больше логической автономии, чем все вместе. Даже как «но» — это провокация. Но он имеет в виду действительно важную вещь, что автономность формального она находится в зоне действительно Допустим в зоне, ну потому что вот допустим есть такой аргумент, что типа компьютер он, ну как бы он не заработает, пока ему что-то не воткнешь. да. То же самое вот э, человек в своем пассивном состоянии, он пока в него не поступит какой-то сигнал, он не встрепенется, он как труп, просто лежит и все. Э, соответственно, ну суть в чем, что когда к нему поступает стоп, все-таки есть некоторая зона вот, формальная, которая это обрабатывает, и там происходят какие-то операции. И эти операции, они независимо от того, что в них поступает, да, они действуют только по, по стимулу. Но это не значит, что они определяются этими стимулами. Они включаются под воздействием стимула. Но это не, это не значит, что это жесткая есть причинность. Вот в, в этом суть. Это очень тонкий момент. Да, но как бы тостер. И, а, и, как и как если это, мы, очень мы простые мы операции... Мы... Не очень умные люди. Ну, человек. А чем человек отличается? Вот в данном случае. Ему подали на вход инфу, он на нее радостно реагирует, и думает, что он как бы. Вот у него такая есть естественная реакция. Вот он, вот он раз и среагировал. И все. Чем это простейший вообще алгоритм. Артем, есть, что вы это уже а что, что я загнул? Есть, вы... человек, ну, э... что значит человек? Это набор алгоритмов. алгоритмов. Это набор алгоритмов. А когда он и только в позиции интеллекта, думаю, в институт, так думаешь, он как так думает, человек, он так и там тостров чего-то там мыслит в себе, то Тостов ничего не мыслит. Есть просто операционная система. Как человек, как это, ничего он не мыслит. И вдруг убивает, и он начинает мыслить. Ну правильно, вот в позиции стандартной. А в позиции интеллекта все происходит наоборот. То есть из логической, из формального выстраивается структура, которая воздействует на реальность и ее структурирует. Ну давайте следующая. Дискуссия вокруг общих искусственных языков, автономии формального возвращает нас к другим объемлющим темам этой книги. Одна ⁇ это исследование трансцентальных структур или условий необходимых для обладания разумом, как конфигурирующим мир фактов. Это понятно, мне очень нравится, только как бы разум сразу вывихивается. Кстати, у него еще мощная голова, где идет деконструкция вот этой базовой категории темпоральности, восприятия времени. То есть ну, последовательно ломает вот эту логику привычного времени. То есть время как поток, вот события, как там совмещаются как-то. То есть это тоже определенным образом когнитивно устроено. То есть.. Суть как бы, движения вот, искусственного интеллекта в том, что э, разум начинает десакрализовывать себя и свои условия. То есть он сам для себя перестает быть мистичным. И он, например, говорит, вот, э, что. А вот я, я понимаю время так, потому что есть такие-то механизмы, которые структурируют время подобного образа Ну или формируют вообще понятие. Вот. Это уже шаг интеллекта. То есть, Задача базовая такая, что э, в принципе преодоление онтологии как таковой. Мы уже наконец-то к этому подошли. Потому что э, ну, после постмодернизма, да, там мы уже такие, ни во что не верим и так далее. Но вот этот релятивизм, в котором мы находимся. Да мы, мы ни во что не верим, мы как бы не верим в другое. не верим, что можно вот эти установки таким образом выявить, да, то, есть я да, мыслю то есть время так, правда. потому что как бы. Потому что, потому что да. не использовав их же, не их же для этого выявления. Вот в чем правило. Основная проблема, с которой как бы там. На которую обращал внимание постмодернизм. Если вы как бы способны, да, из этого выпрыгнуть. И Правильно. не используя время, показать, что.. Я мыслю время как время, потому что что-то там. Правильно. Потому что здесь как раз вот эта логика, то есть, когда мы наращиваем э, метаязыки, то есть, а, а какое высказывание вот в этом языке и так далее. Вот поэтому, чтобы избежать вот этой редукции э, как бы бесконечного нарастания абстракции, вводится как бы сама динамика и неполнота внутрь процесса. То есть, э, язык, когда, э, ну как бы, вот смотри, есть язык, мы, дальше мы говорим, вот я вижу время в вот таком-то этом, это вот сказано в определенном мета-языке, да? Но здесь не замечается самое главное, а именно дрейф от языка 1, язык 2 происходит в определенном пространстве, где мы видим, как они смещаются. И вот это и есть зона фонария. Почему это просто рефлексия? Нет, это не рефлексия. Рефлексия в мета-языке происходит всегда. Но если бы этот язык 2 да, не был в свое время основан на языке 1, все было бы хорошо. То есть если мы начнем рефлексировать э, как бы основание языка 2, которое помогает нам выйти из языка 1, mm -hmm. все как бы демистифицировать, если мы не будем этого делать, все не, будет хорошо. А мы мы видим, не, минуточку, а где мы, где, в какой пространстве мы видим вообще, чем отличается язык 1 от языка 2? Ну, ну да, да, в этом вашем пространстве. но просто да, никто. Оно, оно, но все оно... все давным-давно с этим как бы работают ну, и нет. Это не называют это языком как таковым. Потому что все эти язык один, язык два, вот этот мета язык, естественный язык, и включают. Что значит нет, минуточку? мета-язык это не естественный язык, это язык мышления. То есть есть, вы путаете нормирование лингвистическое и структурное. Феноменология с этим работает, да? Вот есть объект, вот есть я, который видите. Так это самая вообще базовая примитивная схема. То есть тут уже куча есть предпосылок. Там субъект, объект. Схема та же самая. Mm -hmm. Совершенно та же самая. Здесь сфера такая. Вот есть формальная э, зона операций, и она вот так вот расходится на субъект и на объект. Они как бы раз и вылупляются оттуда. То есть другая совершенно схема. То есть вот в этой схеме, которую вы представили. Субъект наблюдает объекты, да? Да нет, а вот. тоже не так, они из априори рождаются парой. Да, а откуда априори взялись? Ну, это априори как бы, это не кантовская априори, а феноматическая априори. Что это за фенологическая? Ну, надо читать бусор. я как бы точно не воспроизведу, но это как раз как бы другой тип априори. Это нечто, не из чего не ранее другой, потому что он сохраняет ту же самую он Нет, но он совсем другим способом сохраняет. Как бы объект интенционален. Соответственно, он не отделен от субъекта но другое дело, что там операциональное смещение в область сознания и тогда приходится ввозить самоочевидно различаемое существование, то есть это как бы не полный переход, да, более но того, тем не менее это открывает... механизм интенциональности, как бы тоже. Но тем не менее вот эта феноменология открывает переход вот в эту новую ситуацию, когда Реальность не дана внешним образом через дистанцию. Так здесь не дана еще мысль субъекта об этой реальности. Она тоже сомнена. Наблюдатель Но сам не В феноменологии там тоже с наблюдателем тоже сложно, потому что он фиксирует. Скорее там бедность операции. Mm -hmm. А вот с точки зрения диспозиции это довольно близко. Mm -hmm. а вообще как пытались, чтобы работать? работали? Я посмотрела, ну, шансов, значит, сделать перевод правильным способом нет, да? есть неправильный способ. Я посмотрела, что там происходит у этих москвичей, сейчас я даже, по-моему, кого я нашла, Петра Строкина нашла. Ну, они тут и ввязались в какой-то хрень темного логоса. Может а, быть, им надо как-то с ними законтачить и... Это Дугинский, который Нет, зря Вот так вот. А уже. нет Нет-нет-нет, другая штука. Это очарование нестабильностью. И как бы нагнетание некоторого аффекта, какие мы ага. uh, Не, но, классные. мои. Ну, последний вопрос, это вот повестка там десятилетней недавно с этими всемитивным реализмом, ужасами, темные, темные лица, соответственно, темные березы. Ну вот мне кажется, что то, что делают ребята, это довольно близко, если убрать в вот этот московский хайп. Это довольно близко к тому, что нам, мы хотим сделать, то есть не надо ли с ними попробовать а, как-то ну, ну, вот поделиться лекция, работой? На их лекции по неурационализму там, это вообще же вопрос Ну почему? почему? Они довольно точно и буквально передавали... Нет, они буквально передавали не неурационализм, а свои исследования в области логики и математики. То есть вот я занимаюсь таким-то... Э, я занимаюсь такой-то темой в математике, почему неурационалисты не обращают на меня внимания. А где здесь неурационализм? Вот, э, э, э, с... Неурационализм, допустим, вот, э, это э, философия интеллекта в последнее. Нет, я про перевод. А, про кто переводит? Кто? Будет? Это же большая а, работа. А вы справитесь самостоятельно? Не, ну, во-первых, я... Нет, дело в том, что вы имеете в виду, чтобы организовать совместный перевод? И дискуссии по этому поводу. Ну, эта идея неплохая, но... А что, не готовы заниматься переводами? Ну, я с ними общалась мало. Они ну, такие пооказмические, да? соответственно, они, у них мож, может возникнуть проблема, что без финансов не перевожу, без разрешения не перевожу и так далее. Но это не, это не факт. Тут как бы их оплевывать надо, вот это особо надо отрезать, послать на а может быть наоборот послать по как И нужно собрать некое сообщество, мне кажется. дело большое, и потом оно меня смущает всегда, когда есть установка поля и ключевых терминов, потому что их хорошо пообсуждать среди заинтересованных лиц. Иначе будет как там большими переводами дельоза, там есть термины, которые болтаются. А где семинар-то ваш будет? Какой? Какой? В Небельстане? Ну, мы можем в студии просто правильно заводить. В какой Ну, э, как бы, надо же правильно распределить работу, иначе мы сдохну. Мне напомнило то, что мы последнее обсуждали по поводу снающего между точкой зрения у есть статья про транскритику. О книге Каратани, транскритика и mm -hmm. параллакс. Может быть, это ну, немножко можно связать и разъяснить. Ну, я не читал, я не знаю, возможно. Ну, посмотрите, вы... если вас интересует, можно посмотреть ее. Вы а... он, разбирает, он разбирает там Канта и контент mm. mm. ah, Ну, он там на голосовании как-то уже делает. Mm. Статья Шавира о Каратане. Mm. Mm. Просто там есть, вот, в общем-то, похожие, по крайней мере, мне так кажется, потому что не очень хорошо разъясняется все-таки. Вот эта здесь позиция да, парамакс. но ну я вот чувствую, исходя из разговора, что совершенно не хватает как бы, контекста. То есть мы просто взяли вот какую-то точку, и вот она как бы она никуда не прилепляется. Да, Это не даже хватает. по реакции вот, видно, что не хватает. вы не думаете, что мы ну, полностью да. накидываемся и, и все? Да, не хватает, можно. Ну не да. Не хватает. да. собственно поэтому задача, наверное, заключается еще и в исполнении контекста. И, наверное, имеет смысл прочитать, я в принципе готов прочитать сегодня доклад о том, вот как все это пришло к неделистанию. И в чем базовая позиция философские. Вот-вот, будет... Потому что непонятно, ну, да. вы говорите, это какая-то в оригинальную он... да, в, в России это как марксизм раз, да. Развелся так, и негерестанизм разорвется. Ну, там вот не так, там же человек здесь. Ну, это понятно. А в России, в России, И вот, да, в принципе, Жизнь. вполне имеет смысл, возможно, просто базовое такое введение, типа, и на основе этого дальше идти по семинарам, переводам. Но у меня была идея семинаров именно, что мы берем какую-то вот э, тему, допустим интерактивность да? и мы берем список текстов по этой теме и пытаемся разобраться в интерактивности а мне как кажется более эффективно если идти по главам а, при необходимости контекста сначала надо встретиться проблемой может быть нам а, как бы значит, у вас нет в загашнике перевода первых глав я вообще занимаюсь переводом для с части с философии интеллекта для ну, то что на сигму можно наложить. Я так сейчас э, готовлю этот второй отработку просто. А -а -а. Нет, ведение не так он, же нормально, мне кажется. Но ну, он. То есть вы выбрали такой который, такой, который, который вроде как такой. может, ну, как мне узорно кажется, может быть понятен сходу. Вот Человеку, который просто зашел в портал и начал а -а -а. читать. Но потом я начал приводить понял, что, конечно, это совершенно не так, наивно. Это не важно, потому что всегда надо как-нибудь начать. Мне кажется, что сигма очень хорошо работает, там, как у нас барак может появляться, в городе станет. И просто я предполагаю, что будет очень много общего и различного. Да, тут еще есть момент, что. Но ну, на самом деле тема с создательством, она вполне реальна. Но ну, она, она... Же не закрыта, просто, может быть, надо... Нет, я имею в виду только то, что нужно раскрутить. А следующим шагом, в принципе, ну, в общем, такая возможность есть. Но это надо обсуждать более серьезно. Потому что здесь нельзя сделать холостой выстрел, вот что типа мы взяли, основали, перевели, а потом все это заглухло. Да, то есть тогда мы идем в печальном мы... виде. Ну понятно, но тут речь идет не как бы тут все равно за идею, то есть об окупаемости тут речи не идет или из такой литературы. Но тем не менее, то есть этот корабль, он может быть поддержан. Так а, это будет капитал современный, как бы? Ну, я, да. так, типа. Это может слишком много идем от Ну как же?